I'm still here. Я по-прежнему здесь. А two? ты? Где мы? Я вспомнила. Там, в диких местах, все закончилось плохо. Так всегда бывает. Ты думаешь, что сможешь перебороть тьму? осмыслить yes. ее? И когда it... наступает облегчение, она наносит удар неведомо откуда и швыряет тебя, беспомощного обратно в пучину, и разум тонет в страхе глубже и глубже. Погружается так глубоко в пустоту, что может быть на этот раз Возврата не будет Но там, в темноте Сенуа Она вспомнила, что он сказал ей Услышь меня, дотянись до меня Сенуа Возьми мое железное зеркало Посмотри в него Это окно в нижний мир Внутри ты увидишь лицо тьмы, которого так боишься. Если сосредоточишься, как я тебя учил, то увидишь, что хотя тьма окутала тебя своей завесой, сама она также окутана твоей... Сосредоточься! Сосредоточься! Сосредоточься! Я вижу! Я вижу тебя теперь! Это из-за тебя я бежала в дикие земли. Из-за тебя я застряла там. Он исчез. Он удивлялся. No, no, no, no, no, no. Вставай, быстрее. сражается Козёл. Ахреть, козёл. Надеюсь, что хотя бы на вас стрелять не будет. Она ранена, но она все еще может сделать это. Она ранена, она ничего не выйдет. Прикончи его, Прикончи его сейчас же. Наконец. Вон, еще двое. Найди твердую позицию. Да, она прикончила его! Он еще один, прямо перед тобой. У нее есть меч. Быстро, да, готовься. Атакуй! Он повержен. Прикончи его. Допу его. его. слишком медленный. Сосредоточься, действуй единственный способ, сосредоточься, сосредоточься. Не сдавайся. Вот возвращается. Заворачивается! Сосредоточься сейчас, сосредоточься! Не может, боится! Учитывая это, учитывая это. Средоточься, сейчас. И надо продолжать двигаться. Зеркало, Зеркало. концентрация почти готова. Готово. Не смогла тебя победить в Диких Землях, не так ли? Это была иллюзия. Но не в этот раз! Знак Вальравна. Один из ключей от брата Эльхайма. Удержи его своим внутренним взором. После каждой битвы тьма становится сильнее. Каждая победа приближает ее к поражению. Несправедливо, правда? Темными зимними ночами в лесной глуши бывали минуты, когда она думала о том, чтобы прервать свой путь. Прекратить. Если бы не друг, случайно встреченный в лесу, она бы не услышала историю о Северянке, и у нее не был бы этот шанс спасти душу Дианы. Я иду.